Всем привет. Итак, тема «Разглад». Сейчас посмотрим. Влюбленные. Тема любви. Отношения. У кого-то не очень хорошие отношения в плане любви. Портятся. Финансы есть. И любимые есть. Если вы женщина, то у вас любимый человек есть. Если вы мужчина, у вас есть любимая женщина. У вас работа есть, финансы есть, дети тратятся деньги на детей на себя на свое здоровье отношения старайтесь улучшить бывают ссоры непонимания кто-то проявляет свои способности таланты мир хотят восстановить в отношениях чтобы правильно поступать по справедливости веселиться радоваться жизни но порой бывает что вроде как в солнце есть радость но бывает и недопонимание в отношениях чего-то будто не хватает вроде и старайтесь. Но не выходит. В отношениях старайтесь, но бывает, что не понимают вас. Хотите деньги больше сохранить, но они все тратятся, тратятся и тратятся. Думаете, как бы правильно по отношению к деньгам поступить? В отношениях как правильно поступать? Проявлять любовь старайтесь. Но денег меньше. Вроде любовь есть, но денег меньше. Есть любимый человек, который не очень хорошо относится. Деньги есть, но их мало, людей много. Портится потом отношения. энергии есть на отношения, чтобы их улучшить. И финансовое положение свое улучшить. Бывает, что в отношениях вроде здоровье улучшается, чтобы заработать денег, улучшить здоровье. Все время работа, работа. Здоровье есть. Но бывает, что... Силы есть, но вроде нужно и отдохнуть, побыть в отдыхе, на отдыхе отдохнуть. Удача в жизни есть. Старайтесь все по справедливости сделать, но все время нужно какие-то дела делать. Даже возможно, что человек может и заболеть. Старайтесь все поступать, не торопясь все делать, но желание заработать больше денег. Все думаете, что вот вроде все есть, и знания есть, и энергия есть, и любовь есть, но денег мало. Хочется денег больше заработать. Любви. Тоже хочется больше, но и денег тоже больше. Отношение к окружающим. К финансам. Старайтесь менять. С любовью относиться. Меняйте свое отношение. Старайтесь менять. Понять, что если отношения. Поменять к финансам. К любви. То жизнь изменится. Если стараться, то все получится. Главное желание. Всем пока.